Здравствуйте, я собира, собираюсь на работу. Скоро выходить из дома. Вот, например, вот, подделать эту прическу. Беру пробую чатрадину. Вроде вечером проверила. Учебник, сумку. Чай допью Вот. Мама что-то еще не проснулась. Странно, Конечно. Пойду по городу будет ее. Так. Ну все, мне пора выходить. Я на работу в 12 в руху на мира. Здание металлогов. Пойду. Сейчас пойду так порогу, надену. Плащ, балетки. Все. Закрою двери, пойду. А потом я поеду в офис. Нет, потом выставлю баллы в больную систему, если она уже разблокирована, если она, заблокирована, если она на кафедру привезла, разблокирована, выставлю, если нет, то потом поеду, сразу же туда поеду в офис. Если разблокирована, то сначала поставлю баллы, потом поеду в офис, до другой остановки поеду в офис. Потом вечером будет семинар. часов вечера семинар у нас на Чайных 16, офис 522 -й. всегда в 6 часов семинары с понедельника по пятницу включительно можете приходить и говорить, что вас в этом проинформировала Овечкина Галина Владимировна из города Екатеринбург кто хочет, можете записываться на структуру под моё руководство чтобы заниматься среднаправленно бизнесом кладу у нас нет доход неограниченный я правда новичок еще но вполне кто у нас начинает два года, работает у нас в офисе нашей фирме. На второй, на третий год уходит с основного места работы, потому что доход их устраивает больше. На работе столько денег не платят, то услуги более тяжелые. Кто хочет, совмещает с работой, кому работа очень нравится. Я еще посмотрю, как у меня пойдет все. Ну, посмотрим. Но ну, из фирмы уходить не собираюсь. В УРФУ у меня 31 августа кончается контракт, буду искать другое учебное заведение. На мое место придет человек, который учится в аспирантуре. Вел он всего один семестр, но вел все-таки. Хотя я вела несколько лет, с 2016 года, математику. Он же вел что-то по физике, какой-то раздел с электрикой связанный. Но его берут на кафедру математики вместо меня. У него есть публикация в этом году. В научных журналах у меня же публикации только в интернете, причем их много, но это у них не считается. Последняя публикация в сборнике у меня была международная, у меня была в 2013 году. Но это не в счет, главное, что в этом году, хотя разрешается и, да, и за последние пять лет. Но в 2012 мы в публикации уже не нужны никому, магистерскому Никто нигде не учитывал, так что, ну я для себя получила образование, мне это понравилось, написала свою магистрскую диссертацию. У меня есть два образования, учитель математики, учитель математике, два диплома, и еще третий диплом, магистр отдела педагогического образования в университете. Сразу скажу, кто будет в поступать. Степень... Магистра степени читается, хотя мне меня написано в дипломе степени магистр. У них степень начинается от кандидата, кандидат закончил аспирантуру, магистратура более низшая ступень. В колледжах тоже магистратура, не учиться, там нужна категория. Может быть, перейду в колледж, буду... Какой-то входящий звонок, я его отклоню, что я на незнакомые номера передаю своему начальнику в офисе, потому что это по подработке мне звонят, скорее всего, незнакомые номера. Если выяснится, что звонили не по подработке, а перезвоню на этот номер, если он из Уральского региона. В другой регион мне звонить невыгодно, у меня там друзей-то вроде бы нет в других регионах. Пытаться, что в Копейске, но это а, обычно из Москвы, если звонят, когда они по подработке, и мне это из Москвы. Но у меня друзей в Москве нет, только у не знакомый. Вот, но он, он, его номер не записан. Вот. так что вот, вот так. Посмотрим. В вряд ли меня оставят, потому что я в аспирантуре еще не училась, потому что мне надо было набираться опыта преподавания. Нашим, сети, где я училась в педагогическом, в РГПУ, на математическом факультете я училась в основном в основном Сказали, что сначала нужно набраться опыта, только потом возьмут в аспирантуру. В УФУ тоже в аспирантуру, вроде меня никто не звал. Поэтому а с этого года учебного она стала у нас платная вся нет и подруга сказала и руководитель научный бодряков владимирович это подтвердил а у меня денег таких нет 50 тысяч за полугодие платить я такие деньги не водятся сразу скажу вот зарплата у меня маленькая у меня таких денег нет а бизнес я новичок там тоже сразу с первого года столько нет по крайней мере не заработочек мне люди потому что друзья они идут не записываются может кто-то из вас запишется вот в городе Екатеринбург, начиная с 16-го, 522, 513, пятый этаж. Приходите, говорите, что вы крино владеющие проживать в Екатеринбурге. В связи с из другого города тоже э, зову вас, свою структуру. Но ну, сразу говорю, нам нужно активно работать и берем с 18 лет и пенсионеров, и молодежь с 18 и людей зрелого возраста среднего. Можно как основное, можно как дополнительное. Вот. Милости прошу. До свидания.